Володя Маковей, ты меня просил спеть про джалабад или что-то такое, да? У меня есть несколько песен про джалабад, про Баграм и все прочие мои любимые города в Афганистане, да? Вот одну я понял, что редко пою, а вроде неплохая песня. Называется «Сады джалабада». Кстати, в нескольких десятках километров от этих садов, однажды я хотя бы был просто журналистом, но так получилось, что там окружили нас душманы, и через этот самый мегафон, значит, предлагали сдаваться. А мне было уже заранее смешно, потому что шли мы с отрядом спецназа ГРУ. И, так сказать, кончилось тем, что их-то поубивали, а нас ничего. Жуя. Да. Далеко до России, от этой земли, Где зимы не бывает, где воздух, как пламя, Где сквозь жаркую пыль, Еле виден вдали апельсиновый сад с золотыми плодами. Сады Джалалабада запоминать не надо, Отныне и навеки о снах и наяву. Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах Джалалабада хожу, дышу, живу. Увидает листва на деревьях саду Пересохшие корни цепляют за ноги Я воды принесу, но сначала найду Кто стреляет отсюда по нашей дороге и -А лабада, запоминать не надо Отныне и навеки Во снах и наяву Среди зеленых веток Среди свинцовых меток В садах -А лабада. Хожу, дышу, живу Шевельнулась и вскинулась Ветка вдали Успеваю залечь За корнями укрыться Далеко до России от этой земли, если сад перейду, Вдвое путь сократится. Сады Джалалабада запоминать не надо, Отныне навеки о снах и наяву. Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах Джалалабада хожу, дышу, живу. Снова шорох в листве, ты прости меня, сад, За ответную очередь из автомата. Но открылась дорога над Желалабадом И примчатся с водой городские ребята. Сады Джалалабада запоминать не надо, Отныне ныне навеки во снах и наяву. Среди зеленых веток, среди свинцовых меток в садах джелалабада хожу, дышу, живу.